Во время майских праздников вы попробуйте догадаться вы досмеетесь, что на... разумеется песник во время майских праздников раз... начинает раз... обслуживать пес своих родственников например вот так, вот так топить нельзя общем, что... <laughs> потому что задвижка может перегореть Просто будем заменять во-вторых менять, здесь вот надо будет все приводить. чистить. Почему такое получается? Потому что печка, хоть и старая, и давно она здесь работает, но надо было все-таки ее изнутри выложить шамотным кирпичом, иначе вот такая история происходит каждый год. Каждый год. мы вот этим занимаемся на работе. Обычно мы этим занимаемся зимой, вот. а в выходные занимаемся. Вот здесь тоже надо сейчас все закрыть. Печка банная. Убивает воду. Здесь забилась сажей. мы вот все это вычищаем.